Ну что ж, друзья, я думаю, что пришел момент очень короткого безмонтажного видео, как мы любим. Посмотрите, как можно набирать в совершенно потрясающем месте на границе двух воздушных масс. Вот эта воздушная масса, которая, которую вы наблюдаете сейчас, низкая, это итальянская воздушная масса. А мы находимся воздушной массе который сдувает Франции, массе с хорошей погодой И вот у нас такой вид что я даже не знаю на какие деньги нам еще осталось долететь а, сейчас скажу вот сколько 150 135 километров осталось до аэродрома 3 700 у нас высота мы пытаемся набрать вот это облако но надо на это немножко времени потратить. Но ну, тут выбрались мы тут вот под этого летника, два раза упирались в стенку. Будет длинное видео, обязательно про этот полет, полет мы пепестрели а, а это я прям сейчас сегодня загружу, чтобы вы завтра утром увидели. Просто посмотрите, вот в этой долине мы чуть не сели. У нас тут было метров триста. Вот по этим скалам и карабкались, как-то выбирались. Вот выбрались, и у нас опять свобода. Э, вот там далеко. Где-то в 100 километрах от Вот это вот Куман Блан. Это облако, которому он стянет. наш верный пепестрель, которым мы замечательным образом летим. Фу, и даже слов у меня никаких нету. Что-то снимаю, а что не знаю. Вот, наверное, еще какие могут быть слова. Вот это все Дуга Альф. Вот они идут от Монако, где-то там вот она Дуга, Дуга, Дуга, Дуга, Дуга, Дуга, Дуга. Вот это на этом траверзе где-то Гренобыль. Потом, смотрите, смотрите, пальцами ничего, что я показываю. Это, культурно, я считаю, в этом случае вот Манблан. И вот там Батерхорн. И вот эта вся Дуга Альп дальше потом загибается, идет куда-то там через Австрию, в Словению там. У меня мечта, по этой дуге Альп. Как-нибудь слетать замечательным образом. Ну а вам, наверное, просто полюбоваться. То есть я много раз бываю в хороших местах, но что в таком. С такими видами, не знаю, Ангелеву, и мы сюда выбрались все-таки. Сейчас немножечко еще подберем капельку и рванем, дальше у нас цель вот туда перепрыгнуть и хромать домой. Но для того, чтобы хромать домой, нужно еще высоты набрать. Сделать это нужно талантливо. А времени уже 6 часов вечера, друзья. 6 часов. Ну, правда, до дома 135 километров. Высота у нас 4 километра. Если хорошо напрячься. Ну, вот, на качестве, конечно, с мы бы дошли. На 50. Вот, Пристрель будет в районе 40-го. Ну, вряд ли он дойдет. Надо будет еще где-то набирать. Ну, мы обязательно наберем. Напишите в комментариях, как вы считаете, долетим мы или не долетим? Four thousand. Друзья, смена. Девяносто 4, 4 километра высота. Ой, все приборы работают нормально, все прекрасно. Как выглядит? Вот я с кислородным оборудованием, соответственно, постоянно дышу кислородом. Потому что мы полдня на 4000 тысячах провели сегодня. Мы, наверное, немножко вперед пройдем и будем идти на переход. Впереди потрясающего вида озера. Вот, кромка облаков. О, офигительно. Просто невероятно. Все, выше уже все равно нельзя. Модифик. You Окей. Окей. Я, great work. Okay. Ну что ж, друзья, мне дали управление, опять я главный. И я буду думать, как же мы... Дальше полетим. Полетим мы налево, скорее всего. Немножечко пройдем по прямой, потому что мы здесь практически высоко не теряем. Попрощаемся с вот этим облаком. И пойдем налево. О, вот впереди у вас озеро. Большое озеро. Шикарное совершенно. Я не думаю, что нам имеет смысл рядом с ним лететь. Я думаю, And we use this line. Ох. Oh. Ну вот это свобода. Свобода в пространстве. Все, друзья, выключаюсь. Хотел еще немножечко сфотографировать что-нибудь. До новых встреч, глубоко уважаемые. Да. До новых встреч, глубоко уважаемые любители легких видов спорта. До новых позитивных роликов. <соспит>